17 старшие, с вами я, Настя Пунова. Сегодня мы на премии Моды до Пигал прорыв года. Итак, поехали! Больше его ничего не нужно, когда ты понимаешь, что это резонирует с людьми, и это очень важно и нужно. Правда, в этом нет какого-то рисования, специального чего-то. Это просто от души. Я просто столько всего видел, мне просто хочется общаться с людьми. Ну правда, весна – жизнь, и мы счастливы. Правда, мы счастливы, мы должны быть счастливыми. Будьте по возможности честными, по возможности отвечайте добром на добро. Дайте шуму, пожалуйста. Вы не бойтесь, жизнь одна, кайфуйте. Ну то есть очень сложно назвать какую-то одну фразу. Вообще я просто хочу, чтобы люди э, несли добро. И у меня супертактическая песня, я буду делать добро слово за словом. Пускай они всегда безплата. Не желаю зла никому, даже на слово. Ну что, хочется вам пожелать прекрасного вечера, приятного аппетита. Если у вас есть желание потанцевать или спеть вместе с нами, нам будет безумно приятно. всегда была очень рав... равнодушна к ювелирным украшениям, всегда была равнодушна к бриллиантам. Но в последнее время маленькая девочка внутри меня проснулась и сказала «хочу». И, кстати, вот сегодня я поеду за своими часами с бриллиантами, потом собираюсь сразу после вашего мероприятия. Вы смотрели программу «До 17.106». С вами была я, Настя Гденоба. Увидимся в следующих выпусках.